Frozen. Ты не такая, я музыка другая. Я тебя знаю, мы вместе падаем. Тебя, ты не такая, я малышка другая Я, я тебя сдал и мы вместе понимались Ты не такая, я тебе чем-то нравлюсь Не улетай, детка, лучше останься Ты, бэби, мама, не грусти, родная Ага, ты далеко видишь я это знаю. Ты не такая, я малышка другая Я тебя знаю, мы вместе поднимались Сколько у нас с тобой было, знаю Ты не такая, но я потерял тебя Ты не такая, я малышка другая я тебе сдаю, и мы вместе поднимались Сколько у нас с тобой бы глаза? Ты не такая, но потерял тебя. Я не двинулся бруд, ведь ты меня знаешь. Я тебя любил, ты меня не знаешь. Может быть скоро я к тебе приеду? На меня подгрузка. А. Ты не такая, я мылышка другая. Я я тебя знаю, мы вместе поднимаем. А. сколько у нас с тобой было? Знаю, ты не такая, я ну я потерял тебя. Ты не такая, я шка другая. Тебя загаю, мы вместе поднимались. Сколько у нас с тобой были, И воздаю. Ты не такая, но я ну я потерял тебя.